Стоять! Стоять! Маршируй. Руки убрал! Счи Руки убрал, сказал! Вы Руки от меня! Убрал! Зачем? Потому что машины! Я что буду Зачем вы Руки убрал от меня! Руки ну, от меня. убрал! Выйдите из машины! Руки убрал, я не выйду! Я не выйду! А чего вы не? Потому что я что я хочу, чтобы вас оформили. вот здесь, вот здесь. Нет! Я буду сидеть в автомобиле, как и предыдущий водитель. мне надо ехать по нет, водитель дорогу, дорогу нет. рассказывали. Нет, не дорогу. Агните, спросите. Саднадите загнал... из машины. Пойдите, я смог. Я... Что за чмо? Я не понял. Ты кого чмо называешь? Я, я на слом. Ты кого чмо называешь? Я ты? еще раз говорю. Кого ты чмо называешь? Достоверения свои давай. Вот достоверения давай свои. Да, ты да, свои. Да. Чмо он меня называет. Ты смотри. Я сказал чмо. Да, ты сказал чмо. Ты посмотри. Да я прокручу тебя на все Украину машины. Выходить не буду. Я не буду выходить. Вы я не буду выходить, Все. я вы буду ждать 102, я а отсюда, не. Вы вот тут подождете, вот, вот здесь стульте, а зачем на руку ай, что, что вы сломали, ой, клоуны, что я вы не делаете? выйду, я отсюда, не выйду, вы руки от меня уберите. Назад верните, а я говорю, я иду в государство, убери. руки уберите от меня. Назад вернитесь, я сказал, руки уберите. Сидите, пожалуйста, назад, не занимайтесь кернёй. Смотри, как он кидается. Стоять! Почему здесь? Почему он здесь? Почему он здесь? Почему Почему Почему Почему Почему Капец, вы документы украли, объясняйте, где документы? Нет, документы, нет вы в руки. руки их взяли. Это зафиксировано. Что вы, вы не брали? Документы где? Я не буду сходить, документы верните. Квадрат, я говорю, не ты это раз. документы верните, вы они забрали. Я не брал так и нет. документы. Документы, Еще раз. Где они? Брал. Где они? Я не помню. Давай в положили? Я, я вам еще раз говорю. Куда вы делаете? Вы что-то не ради меня будете или а? Что ты делаешь? Вы сломали что ручку? ты делаешь? Уважаемый, ручку что, сломали. И что теперь. Вы сломали Засул ручку. должен тебе задницу утонуть. Смотрите, что ты Давай, засунь, засунь. Засунь. Что ты делаешь? Вы ручку сломали. Да сни, сни. ручку. И Что, и и что? ты и ручку, ручку сломал. Да что сни. Да сни. Да сни. Да сни. Да Да сни. Да сни. Да сни. Уважаемые, надо тут сни. Ну что, больные вообще что ли? я вас попросил да, я... да не саша я вам не саша Идите на автомобиле, я сказал Читаю вы ]рирую. нормально на а ты нормальный ты нормальный я тебе говорю, попросил я бы взять машины скажу по нормальному почему не а ты иди иди Мое иди иди иди иди Ломайте мою иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди ты видел этого придурка? Ну, что ты творишь, ты что, пухой? стой? Остановись! Я ты что, пьяный, стой? стой! не смотри, Смотри, что тут работает, блядь! Да, смотри, что Вот это п***о, Куда ты, зайка? Куда ты бегаешь? За что ты бабки берешь? Когда ты нажрешься? Когда нажрешься денег этих, а? Что ж вы делаете? Такие, а? угу. Ого, это что такое? Это что такое? Это что такое? Это Что вы делаете? Уважаем. Выходим с машины патрульная полиция Вы кто такие? Патрульная полиция. Выходим с машины. Вы сейчас в своем уме? Да. Вы куда ломитесь так? Сюда мы ломимся, Выходи с машины Вы кто такие? Еще раз вам представиться. вы патрульная полиция или кто? Вы? Вот видите, вы знаете кто? Вы, вы патрульная полиция. Да. Руки от меня, уберите я, говорю. Я говорю, руки уберите от меня. Это что такое? Я не понимаю. Человек совершил наезд на меня только что. Вот сидите вы стоят. Ты что ты ну, в чем а дело? Что в чем а дело? Я говорю, человек только что а на меня совершил наезд. Да, чем проблема? Да. Куда вы его отпускаете? Отпускай, Может, опускай, он пьяный? Нет. Служебного автомобиля Не препятствуйте, он говорит. Вы Чего? слышите меня? Чего Потому что вы препятствуете служебному транспорту что Вот водитель, вот свидетели нет, стоят. Нет, а вы на дорогу? Да руки чего вы я выбираем, задержу, ну Что? Чего? чего? Я говорю, Аккуратнее отойдите с находиться. Мужчина, Мужчина, аккуратнее, Аккуратнее отойдите с Потому что вы... пожалуйста, меняем не так. Отойдите Отойдите с Руки убери от Отойдите от машины! Что ты делаешь? Ты больной! А что что ты больной? А ты больной? Нет, ты что дурак, что ли? Да, а потом поделаем. Слушай, Подождите. руки от меня. Нет, Убери. я не уберу руки. Есть фото видеофиксации. Есть. Несите. Сначала водительская, покажите. я Нет, не сначала. Основание да, должно Есть основание? Нет основания. Нет основания. До свидания. Подождите. Руки от меня. Уберите. Не надо меня толкать. Это вы же должны. Вы идете в есть У вас есть Вы или никуда нет? не пойдете. Пускай, пускай, потому что пускай. не надо стучать не по машине, по стеклу. Когда научитесь нормально себя вести, поучите нормально себя вести. Вы не разбегайте. Так кому вам нужны от вас Тоже Вот такая у нас полиция. Делайте выводы. Вот этих пидорасов с дороги можно убрать только с вашей помощью. Другого пути нет, ребята. Реагируйте, останавливайтесь, требуйте, гоняйте их, как сидоровый кросс. И не бойтесь, не бойтесь этого вранья, не бойтесь этих э, банальных разводил. Удачи.